Евральский денек быть снежным обязан, но белые островки стали ладони меньше, с глаз бы долой, да и сердце бы тоже вон, коль для него ты не стала лучшей из женщин, коль не случилась ты у него в душе мыслью пронзительной, с самой высокой нотой. Что же ты медлишь? Чего же ты ждешь, мушер? Или не в силах лавстори сбросить со счета? Тогда линовать любила ночную гладь. Сейчас ты все чаще ловишь себя на мысли, Что разучилась с тех пор к небесам летать. И не коснуться рукой, больше звездной выси